Сказка про карлика Гауфа В песочной стране, где живут великаны, родился ребенок, который долго рос. Мама и папа назвали его Гауфом. Гауфу было уже 18 лет, а он все не вырастал. Все его сверстники стали могучими великанами, а он оставался карликом. Гауф едва доставал до метра с кепкой в прыжке, но он не обижался на природу, потому что ему частенько подваливала специфическая работа. Например, мало кто может пролезть по трубам для фонтана и прочистить их, а Гауф мог. Мало кто может шпионить для полиции, а Гауф мог и таких задач было много для него. Но все равно Карлику Гауфу хотелось стать великаном, быть как все. У него из самых больших частей был только его настырный нос. Как-то он узнал, что в соседней стране живет одна ведьма, которая занимается вопросами трансформации человеческого тела. Терять Карлику Гауфу было нечего, ну кроме его носа. Поэтому он накопил денег и отправился в путешествие. До ведьмы Карлик Гауф добирался долго. И, наконец, через два года пришел к ней. Он рассказал ей о своей проблеме. «Давай деньги!» Сказала ведьма. Карлик отдал столько, сколько запросила ведьма. Цена его устроила. Ведьма уложила карлика на пол и долго колдовала. А затем одела ему на голову мешок. И приказала не снимать мешок несколько дней. «Уносите его!» Приказала ведьма кому-то. Кто-то повернул Гауфа на бок, подставил носилки, уложил карлика спиной на носилки и куда-то унес. Карлика с большим носом куда-то несли несколько дней. А когда остановились и сняли мешок с головы, Гауф увидел около себя много различных великанов. Он посмотрел на себя. Он такой же, как и остальные, значит, он теперь великан. Карлик Гауф, точнее, великан Гауф, был одним из самых больших великанов среди всех. Там он и остался жить. Назад идти далеко, деньги есть, народ дружелюбный. Посадите там в парке еще немного карликовых березок. Отдавала распоряжение своим слугам ведьма. Пока!